Всем привет! Каждый из нас попадает в неловкие ситуации, но героям из этого ролика повезло намного меньше, потому что их фейлы успели снять на камеру. И сегодня ты увидишь самые нелепые моменты, после просмотра которых будешь рад, что не оказался на их месте. Видимо плащ доктора Стрэнджа нашел себе нового хозяина. Наверное, это было плохой идеей снимать котов на тепловизор. Вряд ли она ему перезвонит, если это было их первое свидание. На коле даже утюжилец, не заехал. Никогда не забывайте, что тренировки – это залог успешной победы. Вот что бывает, когда зовешь с собой баскетболиста поиграть в боулинг. А это, видимо, новое поколение бесшумных будильников. Oh ah. Не стоит забывать третий закон Ньютона. На каждое действие всегда есть противодействие. Тот момент, когда у тебя на работе очень дружный коллектив. Наверное, лучше не стоит смотреть рекламу вместе со своей собакой. Когда по-честному решаешь с женой, чья очередь убираться в доме. В нашей жизни явно не хватает кнопки отмены последнего действия. Никогда не стоит пугать кондитера во время его работы. Когда друг самостоятельно собрал новый компьютер и позвал тебя на его первый запуск. Это я постоянно, когда хочу кому-то помочь. Стой, yeah. После такого этот парень явно больше не будет рыбачить. Если вам когда-то не повезет, то просто вспомните это видео. Когда ты пытаешься сэкономить в отпуске и бронируешь самый дешевый номер в хостеле. Вот почему нужно придерживать пробку, когда открываешь бутылочку игристого. Когда участвуешь в конкурсах и очень сильно хочешь победить Этот парень явно насмотрелся лайфхаков из тикток и решил их попробовать в действии. Но иногда в нашей жизни нам требуется чья-то помощь. Когда ты хочешь порадовать с утра свою семью завтраком, но мозг еще до сих пор хочет спать. Когда ты отработал первый день лесорубом и решил продемонстрировать семье, чему научился за день. Тот момент, когда решил слиться с толпой. Видимо, это имел Марк Цукерберг, когда сказал, что будущее за виртуальной реальностью. Оператор этого видео решил, что будет отличной идеей установить дома шоколадный фонтан. Но, видимо, он не до конца прочел инструкцию пользования. Economy, right <laughs> когда твоя наглость не знает границ. После такого, вряд ли эти парни еще когда-то будут принимать участие в подобных трюках. Если вы не знаете, как заговорить с девушкой в ресторане, то вот один из рабочих способов. Если бы это не попало на камеру, то она точно бы обвинила в этом собаку.